Вишня войлочная с генами персиков. Первый год по отношению дата посадки 16 дата высадки на это место 19 сегодня у нас 20 Дата съемки сегодня с 8 июля. Немножечко ее, конечно, покушали тут сверху, но при этом очень хороший урожай, вот такая красивая. Вот она плодоносит очень красиво здесь тоже красавица ну, можно сказать что за четыре года в принципе она климатизировалась и может рекомендоваться к посадке в нашем регионе спокойно зимует без укрытия и дает урожай естественно вот здесь вот некоторые веточки я вижу чуть подмерзают но не все экземпляры вишневой войлочные с генами персиков оставшиеся здесь на грядке с керамзитом также дата посадки 16 год косточкой и, честно говоря 20 -й. такой вот результат достаточно обильное подношение рекомендуется к посадке в нашему в нашей нижегородской области Удивительно, она даже не кислит.